Ветер поменялся! Теперь дует к морю! Ну ты делаешь. <смех> ты неправильно встал. Ветер же идет к берегу. <смех> Уже пять часов. Сейчас он опять задует к морю. Ты куда? Я ненадолго. К пяти часам вернусь. Ты знаешь, что Брис... Это местный ветер. Он бывает на побережье морей. Бриз дважды в сутки меняет свое направление. Это потому, что море и суша нагреваются неравномерно. Днем он дует с моря, а вечером, когда побережье остывает, дует уже от суши. А откуда ты все это знаешь? Давным-давно мне об этом рассказал один капитан. Он очень много знает о ветрах, потому что плавает на паруснике. И куда он уплыл? Туда, куда дует ветер. Но сказал, что если будет попутный, то обязательно вернется. Если бы хотел, то уже сто раз бы вернулся. Ты не знаешь, как в морях и океанах переменчива погода. Там же столько ветров! и очень трудно поймать тот, который тебе нужен. Хорошо, когда есть муссоны. Это ветра, которые летом дуют с моря, а зимой только с суши. И ты можешь зимой на таком ветре уплыть, а летом вернуться. Но есть такие ветра, как пассаты. Они всегда дуют только в одном направлении, и по нему можно вернуться обратно, только проплыв вокруг света». А кругосветное плавание это так опасно. Пять часов. Сейчас ветер будет менять направление. Пойдем. Нам надо развесить грибы. Горизонт чист. И что ты здесь каждый день дежуришь? Скоро зима, солнце перестанет нагревать сушу, и ветер будет дуть только в сторону моря. Можно будет не приходить, аж до самой весны. Ветер меняет направление. Пять часов. Да-да. Сейчас пойдем.